Меня зовут Кристина Рыбка. В 2016 году я принимала участие в социальном проекте от клиники доктора Патлажан. Мне сделали пластику носа, ринопластику. Изначально к принятию решения о проведении операции был долгий срок. Я сомневалась, безусловно были страхи, сомнения, и я много консультировалась. Сейчас, спустя три года после операции, я понимаю, что это было правильное решение. И самое главное, что он мне дало, чувство уверенности, чувство свободы внутренней. Я в очередной раз хочу поблагодарить Геннадия Игоревича, всю его команду профессионалов, которые были со мной до операции, весь период реабилитации. Я искренне рекомендую клинику Патлажан, где мечты осуществляются. Так было со мной.